Какой, по вашему мнению, должна быть идеальная однушка? И вообще, в принципе, может ли быть идеальной квартира площадью 42 квадратных метра? На эти вопросы каждый отвечает по-своему. Я хочу показать вам свой личный пример. На протяжении нескольких серий мы прошли с вами путь от покупки квартиры до согласования проекта перепланировки и начала ремонта. Сейчас ремонт закончен, я готов вам показать итоговый результат. Пойдемте! Добро пожаловать! Мы с вами находимся в квартире, и сейчас я проведу для вас экскурсию. Мы находимся в прихожей. Здесь в части преподавания у нас ничего не было, но посмотрите, как прекрасно разместился шкаф для верхней одежды, консоль для того, чтобы кинуть ключи и положить какую-то мелочь зеркало И смотрите, у нас здесь выделена грязная зона, положена плитка. И не в каждой однушке это можно сделать, чтобы, проходя в санузел, не проходить грязную зону, где можно испачкать свои ножки в песке. А еще здесь предусмотрен теплый пол. Кстати, тоже очень удобная фишка. Кстати, смотрите, как можно, уходя из квартиры, выключать свет. Па-бам! Мастер-кнопка, и во всей квартире у нас погас свет. Это тоже очень удобная функция. Но и пуфик, чтобы присесть, снять свою обувь. Ну что, давайте с вами пройдем дальше и мы попадаем с вами в самое сердце квартиры. В привычном понимании для всех это помещение кухни-столовой. Посмотрите, какое оно просторное и светлое получилось. Но по документам мы так согласовать это помещение не могли. Поэтому у нас это кухня-ниша и жилая комната. А в комментариях напишите, догадались ли вы, почему нельзя это помещение было согласовать как кухня-столовая. И давайте мы с вами начнем с разбора кухни-ниши. На мой взгляд, оно получилось очень вместительное, просторная. Помните, у нас здесь располагалась в этом месте кладовая, и кухня-ниша разместилась именно над кладовой и над частью кухни. Есть все необходимое оборудование. В качестве напольного покрытия мы использовали плиточку. Кухня-ниша у нас имеет естественную вентиляцию. Но кухня-ниша может быть без естественного освещения, и для того, чтобы эта часть квартиры была не темной, был предусмотрен вот такой прекрасный световой потолок. Есть ощущение, что мы находимся на последнем мансардном этаже, и это у нас панорамное окно. Очень крутой эффект получился, мне очень нравится. Давайте с вами пройдем дальше. А сейчас мы с вами перемещаемся в нашу гостиную. Посмотрите, как круто получилось. Раньше кухня была узкой прямоугольной формы, где достаточно сложно разместить все необходимые зоны. Сейчас мы имеем помещение Г-образной формы, где с легкостью можно разместить и кухонную зону, и обеденную зону. Посмотрите, как классно получилось, и причем просторно. А здесь располагается чил-зона, где можно попить кофейку, почитать книжечку. И здесь у нас располагается зона отдыха. Посмотрите, как получилось Достаточно просторно, здесь расположился большой диван, причем он раскладывается, поэтому это доп-место спальня для гостей. Здесь у располагается телевизор, можно... можно удобно разместиться на диване и провести время с семьей поболтать или посмотреть телевизор. А вот здесь я хотела бы остановиться поподробнее. В нашем проекте перепланировки был предусмотрен перенос окон дверного заполнения. И раньше дверь располагалась вплотную к этой стене. Теперь у нас здесь появился противопожарный простенок метр двадцать. Кстати, из-за него мы получили отказ от согласования перепланировки. Об этом я рассказывала вам в прошлой серии. Так вот, для чего мы это все делали? Для того, чтобы в квартире в этом помещении было больше солнечного света. И теперь мы мало того, что наблюдаем солнце днем, так и у нас теперь красивейший закат. Вы когда-нибудь видели такой феномен, что в квартире был и рассвет, и закат? Нет, а мы наблюдаем. А сейчас мы с вами в одном из немаловажных помещений в квартире. Это санузел. Что мы делали здесь в части перепланировки? Так как здесь у нас располагается вентиляционный канал, но мы хотели разместить полноценную ванну, нам пришлось сдвинуть перегородку, вот эту вот, в сторону коридора сантиметров на 10. Таким образом, мы получили пространство для расположения нашей ванны. Сразу хочу заметить, что такой перенос перегородки не является нарушением, так как санузел будет располагаться над коридором соседей снизу. На мой взгляд, в санузле получилось достаточно вместительно. Здесь мы смогли разместить большое количество мест хранения, где у нас стоит техника. Здесь у нас стиральная машина располагается, здесь у нас сушильная машина. Огромное количество шкафчиков, полочек, где можно разместить любые все, все бытовые принадлежности. Что еще хотелось бы отметить. Стояк канализации у нас располагается вот в этом углу. Поэтому было крайне важно организовать правильный уклон трубы канализации к нашему унитазу. Здесь у нас также располагается коллекторный узел со всеми гребенками, фильтрами, датчиками протечек и так далее. В общем, там огромное количество оборудования. И к нашему коллекторному узлу есть очень удобный доступ. Здесь у нас скрытый люк, вот такой огромнейший скрытый люк по площади, на котором, на котором находится плиточка. А сейчас мы с вами попали в помещение спальни. Площадь этого помещения 9 квадратных метров. Кто это из вас сейчас скажет, что это очень маленькая Площадь. но на мой взгляд это достаточно для помещения спальни и более того здесь разместилось все необходимое прикроватная тумба комод встроенный шкаф посмотрите какая полноценная шикарная кровать а еще в восторге от этой люстры. Она эффектно смотрится в этом помещении создает дополнительный объем. Да, в квартире не хватает э, декора, баночки, скляночки, картины, но это уже приятные хлопоты, которые мы реализуем в процессе. А сейчас я отвечу на самый популярный вопрос у меня в директе. Те, кто подписан на меня давно, знают, что я с семьей проживаю в загородном доме. Теперь вопрос, а для кого эта квартира? Пойдемте отвечу. Поговорим о личном. Квартира приобреталась для очень важного человека в нашей семье – это бабушка моего сына. Поэтому дизайн-проект разрабатывался с учетом того, что здесь будет проживать один человек, но при этом бабушка могла приглашать сюда друзей, родственников, любимого внука, который будет носиться по всей квартире и разносить здесь все в пух и прах. И бабушка полностью доверила нам процесс реализации ремонта, и благодаря нашему опыту и знаниям мы смогли воплотить в жизнь все свои задумки. И, честно говоря, для меня это был уникальный опыт. Это первое, первый ремонт, где я реализовываю все как надо, по шагам, начиная от грамотно составленного дизайна проекта и завершая а, все реализации самого ремонта. Здесь у нас был и авторский, и технический надзор, и комплектация, и были разные споры дизайнера и строителя. Но благодаря грамотно выстроенной работе все решалось и все сложилось так, как оно должно было быть. Но, конечно же, в процессе ремонта не обошлось и без острых углов. Если этап ремонта он урегулировался с помощью дизайнеров и строителей, то вот этап мебелировки меня немножечко взбесил. Честно говоря, это очень дорого и долго. Плюс мебельщики очень знатно косячат. Посмотрите на фасад кухни сзади меня. Он должен быть не такой. Его переделают, но опять же это время, а он должен был быть гораздо темнее. Посмотрите на картинку. Напишите в комментариях, как вам то, что у нас получилось. Ну а сейчас второй популярность вопрос. Сколько это все стоило? Я еще не подвела все итоги финансовые, но однозначно могу сказать, что перепланировка квартиры из однушки в квартиру 2 евро стоит значительно дешевле, чем сразу приобрести себе квартиру в 2 евро. О том, сколько в итоге это все стоило, я расскажу вам в финальной серии. Ну а сейчас мы поговорим о не менее важном. Напомню, что в этой квартире выполнялась перепланировка. Мы разработали проект, согласовали его, выполнили ремонт. И сейчас нам предстоит выполнить приемку квартиры. И я вам расскажу, как должна выглядеть квартира на момент приемки комиссии. Четких требований, то, как должна выглядеть квартира на момент приемки, в нормативных документах не прописано. Поэтому рекомендую вам проконсультироваться либо у проектировщиков, либо у согласующего органа, что вы должны предъявить на момент приемки. А сейчас я расскажу, как это выглядит у нас. Ну, начнем с того, что комиссия на объект может выходить, а может нет. Это все на ее усмотрение. Далее, комиссия выходит и проверяет соответствие выполненного ремонта проекту переустройства и перепланировки. То есть, у вас должны быть возведены стены на места согласно проекту, выполнена предчистовая отделка, Стоять двери в дверных проемах, если они были предусмотрены проектом. Выполнены напольные покрытия, особенно если мы говорим о напольных покрытиях в виде плитки. Она не должна располагаться над жилыми комнатами. Поэтому у нас в кухне-нише она располагается строго над помещением кухни и кладовой ниже расположенной квартиры. Далее в квартире должны быть выполнены пожарные требования. А это установка автономных пожарных извещателей. Они должны располагаться в каждом помещении квартиры за исключением помещения санузла. И да, застройщик их выдает не просто так, чтобы их сложили в шкаф, имейте это в виду. И вот такие пожарные тепловые датчики при входе. Они подключены к общей системе пожарной сигнализации в доме, если здание ей оборудовано. Демонтировать при ремонте эту систему нельзя. Но и последнее, и самое очевидное в квартире должен быть вот такой пожарный шланг. В нашем случае он крепится в коллекторном узле. Он необходим для первичного пожаротушения, и его длины должно хватить для тушения пожара в крайней точке квартиры. В следующей серии я расскажу более подробно о том, как происходит процесс приемки квартиры, какие документы потребуются и какой еще есть завершающий этап, который многие забывают. Когда я начинала делать этот сериал, очень волновалась. Формат абсолютно новый для нашего канала, но мы продолжали снимать благодаря вашему интересу к тому, что мы делаем. И я счастлива, что бабушка Мирона будет жить в такой классной квартире, и мы смогли реализовать все, что хотели. В следующей серии я расскажу о завершающем этапе в согласовании перепланировки. А вы пока обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.